Детская книжка «Щенок и его друзья» издательство «Азбукварик». Книга из серии «Погладь меня». В этой волшебной книжке живут забавные зверята. Они умеют говорить. Я пушистый котенок. А еще им так нравится, когда с ними играют. «Погладь их, малыш». Слушай веселую песенку, нажимай на кнопочку, и зверек заговорит. Я веселый, хм...